Ну, давай, давай, помоги нам, помоги, помоги, помоги, помоги нам найти нужные карты. Ну, подумай, помоги. Мы сегодня хотим сделать расклад, который называется «Помощь от Мистики». Ну, давай, что-нибудь, давай, ну что то Мистика сегодня задумчивая, у нее подружка умерла. Моя вторая кошка. Так что мы сегодня немножко задумчивые, медленные. Ну, давай, выбирай что-нибудь. Давай, ну, выбирай, Зинька. Выбирай, давай. Выбирай что-нибудь. Ну, молодец. Хорошо. Прямо вот так возьмем. И давай еще. И давай еще. мы Посмотрим, что отсюда мы будем выбирать. Хорошо. И вот это. Все, заводка можешь идти. Она у нас сегодня грустная. Иди, зайчик. Иди, иди еще. Иди, да? Или ты хочешь присутствовать? Присутствовать хочешь, Ты ты все равно идешь потом. Да? Ну, посиди тут чуть-чуть. Так. Итак, дорогие мои, начинаем. Просто она сейчас будет думать, что и от нее что-то еще ждут. Ну, ты будешь тут сидеть. Да, Грустная, она сегодня грустная. У нее на днях вот подружка ушла. И теперь не на кого запрыгнуть, не с кем поиграться. Вот, вот, вот, вот. Нет. И иди, зайчик, иди, парут. Хоро... Итак. Что-то такое тут у нас. Итак, начинаем. Итак, начинаем, дорогие мои. Первая дорожка называется «Дом». Это, напомню, если еще не сказала, это у нас расклад на ближайшие, ну, примерно две недели. Так. Смотрите, прямо-прямо как ровно. Удивительная история. Начинаем. Итак, тема «Дом». На теме «Дом» тут у нас сегодня присутствуют и Ленормановские карты, и Таро, американские, как я их называю. Итак, Ленормановские говорят, что первую неделю, ну, это, конечно, если эту карту подвязывать к дому, то какая-то новость, может, какие-то поздравления, э какие-то извещения какие-то сообщения, которые могут вам не очень понравиться. Вообще хочу сказать, что-то нервическое я вижу, <свят> что-то нервное, нервическое. Давайте еще две карты возьмем, тут из центра, да, что-то нервное, или, может быть, вы очень сильно ждали какую-то новость, она приходит, она связана с вами или с вашими родственниками, и она не совсем того качества, того характера какого вы хотели то есть вот тут интересный такой момент возможно вы сидите дома особенно те кто сидит дома и ждет какого-то хорошего и работает дома и ждет какое-то вот не знаю, сообщение о новых клиентах о новом расширении вот ваших возможностей будет даваться очень ну, но не так, как хотелось бы, я бы сказала, меньшим объемом. И вообще хочу сказать, что в конце этих двух недель вперед, с момента просмотра вами этого видео, лежит карта демона. Демон, конечно, карта злостная, вредная. Также демоны это какие-то могут быть зависимости. То есть, если кто выпивал, может сорваться в ближайшие две недели. Ну, скажем вот так, да? осторожно с этой темой я бы даже сказала при таком раскладе дома не стоит в ближайшие две недели если вы что-то отмечаете подтягивать мало знакомых людей потому что вот тут демон сработает и преподнесет вам неприятные сюрпризы также я хочу сказать что через неделю возможно у вас возможен конфликт дома с домочадцами сюда положу на бум с домочадцами вот на тему или деньги куда тратить или куда идти менять работу вот на такую тему а, дела карьерные дела карьерные первая неделя ближайшая как будто вот вы плывете по течению и что происходит то и происходит в начале следующей недели может быть ощущение зависимости от ситуации, от начальства, от вот спонсоров, от количества, чуть не сказала подписчиков, от количества в ваш, вашем коллективе людей. Вот тут вот так. То есть, скажем так... Конец этой недели и начало следующей недели может немножко в чем-то как бы расстроить э, ощущение зависимости. Еще раз скажу, зависимости, от, но тут от ситуации. И конец второй недели, конец уже второй, в теме карьера даст вам ощущение э, своей такой возможности, своих возможностей, своих, как сказать правильно... Ну, уважение к себе, ощущение того, что можешь и что можешь держать под контролем. Почему я так говорю? Да потому что 6 пики, она также защита... Ну, тут мечи нарисованы. Защита своих интересов, активная защита своих интересов, может быть, связанных с работой, может быть, не только, но так как это у нас идет дистанция, такая дорожка под названием «Дела карьерные», то придется где-то, может, немножко зубки показать, а может, что-то как вот доказывать, отвоевывать, писать, может быть, какую-то бумагу. Путь к цели. Ну, скажу такой момент, что первая неделя – до четверга ну, может быть сохранение старых каких-то целей, а может быть перекладывание или перемена своих целей на цели детские. То есть может быть детские, если у вас дети младшие родственники, может быть их история будет, выйдет наверх как главнее. Потом выйдет тема, скажем так, рабочего характера, как вот путь к цели. То есть что-то вы себе скажете, а надо доделать, надо успеть доделать. Вот. Но будет небольшое разочарование, что полностью прийти к какой-то цели вы не сможете. Это в конце второй недели из-за отсутствия нужной суммы денег. Какие у нас будут ли перемены? Я бы не сказала, что в ближайшие три дня есть перемены. Хотя, конечно, карта перекрестка, видите, она интересная такая. Вот как пазл, не пазл, лабиринт, не лабиринт. Вот тут так нарисовали. Ну, скажем так, перемены. Захочешь, поменяешь. Перемены могут быть связаны у вас в ближайшие четыре дня с момента открытия вами этого видео. Перемены могут быть связаны с... С решением пойти куда-то подучиться, подтянуть свои знания, ну, типа как курсы, а может быть свои какие-то курсы открыть, как сейчас это модно. Только думайте, где и что, и стоит ли это, и нужно ли это кому-то, да? А вообще, вторая часть первой недели и третья часть второй недели, и первая, еще раз повторю, вторая часть первой недели и первая часть второй недели даст вам перемены может быть может дать вам вот рывок, связанный с работой, с карьерой. Ну вот как бы с работой больше, с какими-то идеями. Может быть, они еще не начнут сразу притворяться, но вы эти идеи, вы их просто записывайте. Не сбрасывайте со счетов какие-то идеи. И конец второй недели не даст вам делать важные очень перемены. Они будут связаны с какими-то темой защиты своих интересов. Поэтому там не перемены, там бы свое удержать и удержать свои интересы и удержаться в своих рамках. Будет ли какая-то защита? Ну, я скажу так, большая часть первой недели какой-то мужчина готов, поможет. Может, это ваш муж, если женщина смотрит. Если мужчина смотрит, может, это друг, какой-то бывший одноклассник, какой-то бывший однокурсник. То есть тут вполне можно, э -э -э -э, так сказать, надеяться. Также, возможно, защитник связан на работе. Может быть, это какой-то напарник вполне. А вторая неделя... Вторая неделя, я бы сказала, карабкайся сам, не жди сильной помощи, карабкайся сам. Не надо себя жалеть, а надо идти, идти и делать, даже если хочется плакать. Вот так скажу. Про любовь. В ближайшие 4 дня я вижу проблему. Нужно ли тут знакомиться? Скорее всего, нет. Вам будет не до этого. Или, если вы подойдете к объекту знакомства... Вы почувствуете какую-то преграду. Видите, какая карта. Преграда. То ли кто-то будет отвлекать объект ваш, вашего разделения, вашего. То, то ли вам по времени не получится встретиться. Вот тут такой момент. Потом все устаканится, дальше идет карта. Ну, она юстица, она, конечно, из каких-то, ну, можно сказать, и судов. Да, в общем-то, это говорит о том, что в ближайшую неделю... Все, что связано, если кто-то судится, там может что-то немножечко, чуть-чуть начинать устаканиваться, успокаиваться в вашу пользу. И, скажем так, вторая часть второй недели в теме «Любовь» – это тема самообмана. и Такое ощущение, что вы будете не очень в норме в психической, в психологической, вас будут отвлекать другие дела. И, скорее всего, даже если вы тут познакомитесь – Потом будет ощущение, что ни с тем не стой, и как бы время потеряно. И теперь личный совет мистики. Мистика сегодня дала нам важную карту. Не зря вначале сказала, что вот подруга у нее кошка умерла у нашей мистики. Они, к счастью, сильно не дрались. Вместе 6 месяцев прожили с хвостиком, но. Конечно, для молодой кошки это как бы тоже, -то, кого-то нету, кого-то нету для меня трагедии, естественно, у нас в доме сейчас непросто. Вот, и почему-то мистика выкидывает вам карту косы, то есть оберегите ближних, если вы любите кого-то, даже, и, может быть, и животных тоже, соблюдайте их интересы, жалейте их. Это, я думаю, совет на ближайшие 2-3 месяца. Защищайте, помогайте, наслаждайтесь. Как говорится сейчас, сейчас модное такое слово в моменте, фраза. Да? Наслаждайтесь, цените момент, скажем так. Но хитренько так карта лисы, то есть с тактикой, с какой-то тактикой. Это что значит? Не надо, может быть, в банк идти. Это, кстати, Мистика правильно вам карту вторую выкинула. Почему? Потому что вторая неделя с момента просмотра вами этого видео, второй, вторая часть второй недели будет у вас горячая, жаркая, когда надо защищать, что-то делать, может быть, резко принимать, очень резко может принимать не решение или, скорее всего, резко кому-то говорить нет, судя вот по картам, да? То есть говорит хитренько, подумай, не спеши. Не открывает душу к сожалению если надо поплакать или там ну вот похандрить это дома дома в втихаря дома совсем вот ну и еще от меня тут надеюсь какой-то мужчина для девушек во второй части первой недели какой-то мужчина который вас успокоит может быть обратите внимание на мужчину который старше вас и который желает вам добра вот, дорогие мои, такой нам вам прогноз от нас с Мистикой. Мистика немножко выбрала отдел карт какой-то. И вот на нем, базируясь, я делаю вам прогнозы. Буду благодарна э, за комментарии. И до встречи.